Привет, с вами снова я, Зойка. Да, я немножко решила вернуть обратно камеру и... Да, я извиняюсь, что я сейчас Во вообще смотрю не туда, куда надо. да, типа, извиняюсь. Сегодня у нас Райм и, вот, кстати, всё, что я говорила начать камеру, вообще-то, да, мне очень комфортно самой вот-вот-вот из-за этого. Но я понимаю, что если я поставлю камеру, как было в прошлом видео, то это будет жестоко у Бога. Да, собственно, так. Да. А, скажу снова сегодня на сраве. Я, честно, я попыталась на этот раз узнать, что же было в прошлой серии, но я уверена, что последней серии у меня нету. А сохранена на компьютере, типа она есть просто, я не поняла, что это последнее. Да я не помню, я просто, типа, у меня сохранено то, что, когда а, последнее, что мы делали, это заходили в башню, и типа вот, то это или не то, будем сейчас узнавать, да. Вот, ненавижу эту загрузочку. И так, мне получилось проверить. Можно узнать, какого черта я тут оказалась. И, по-моему. А, да, нет, все правильно. А, все правильно, я не помню. Я насколько добила немножко, да что я не помню, ну, правда, нифига приятно. Это все, что мы будем знать, чтобы понять. Да, а, все таки видимо, неоправильно, потому что... Yeah. Потому что, да. Логика. А мы будем залезать. Залезать и залезать далее. Да-да-да-да, я все правильно сделала. Я помню, что... Дальше башни мы это не прошли, которые. Ой, башня, которая у нас Я полностью не смотрела серию, я посмотрела только в Настолько человека. У меня, знаете, немножечко уже бесит эта лестница кривая. Да, все всей знаменисте. Типа, знаете, будь я на месте мальчишки, я бы уже. А... Сдохло бы. Да. Кроме говоря, это так. Так, спасибо, что вы нам дали вот такую возможность. Главное, чтобы забраться вот сюда. Я, честно, я не... не знаю, что буду делать. Ого! Да, все же я была... Теп теперь я на 100% уверена, что то, что... Мы дошли до башни, это единственное, что было 70 Просто как такого в я не захожу. А что делать надо? Что? Мы можем управлять временем. Ага, нам нужно короче, синчика человечку от этого статуи. А, его. Подожди. А, двигать пока что. С тобой ничего ну, сделать, мужик. А, я поняла. Я, я, я все понял. Логическая игра. Спасибо, что я ещ поняла. Как тебе играть? Угу. Все. Теперь мы отходим. О, нам даже теперь а, не дают увеличение. Да блин, ты можешь забраться? Спасибо. А что тебе открылось? Дорожка. А я раньше не было. А еще, кстати. А -а -а -а -а -а! Человечек в плаще. Он сейчас исчезнет. Любасу. А, не, -а -а -а. серьезно. Человечек в плаще остался. Блин, мы по мне стрельно можно бежать. А там есть, кстати, еще. Классно. Здесь человечек вообще исчезнет. Человечек, человек. Красный плащ. красный человечек. Когда он делает то, что серия. Куда? Куда, куда, куда, Тихо, ты от меня. Ты ушел. Ты серьезно ушел. Максис здесь очень. Это как-то... В смысле, то упал? Фич. Что происходит? Там что-то есть. Можно я сейчас... остановлю запись выключу свет просто я у вот там узнать что там я просто ничего в этой темноте Представьте, не вижу ничего там недолго ни не коротко и ну, вот и теперь без света я хотела лампу выключить но я поняла что меня вообще не видно будет хотя я Так, о нажимаем. Во, я теперь хотела хоть что-то вижу Смотрите, там ну, можно как-то забраться, я не понимаю пока как, но туда можно забраться, ясно. Короче, мы пока не можем забраться, но я думаю, следующий следующей комнаты какой-нибудь это будет возможно. Это скорее всего уже будет на ощущение. Просто да, я сейчас вспомнила про артефакты, все эти про тарелочки, про ракушки и так далее. Это что? мне mm -hmm. um, стало ярче, и тут вообще-то нету связи mm -hmm. источника света. Так, mm -hmm. кусты проходит. А ещё нас ослаблены. Ага. Ага. Я пока не понимаю, я вижу только вас. Дорогайся. Тебе смысла нет. А, нет. Заходи. Куда, собственно? Слушайте, будет страшно. Не может это не какой-то который я не хотела Я вам не mm -hmm. Так, Ясно, здесь настолько завал, что мы не можем пойти. Собственно, ладно. Нет, не я, я, я серьезно не знаю, что в этой игре нет никакого вообще страха, ничего бояться. Но все же мне врезали, потому что От, шумов. от так, еще не светится. Так, Здесь мы можем пойти. Если будет тупик. Не, нет, нет, нет. Еще одна газа. А! О, мы обошли на просто. Ага. Поэтому я, я знаю, что могу так остаться, но... Ибо я не хочу ничего пропустить. Я пройду обратно. И просто кучу. Все с Все так же по кругу, по кругу. Но что я знаю, что этот проход без вары. Сам, точнее, со сломанной Это тот самый... А! Не забывай. Ха, Андр, Там, собственно, ничего не делаем да. Вот он чего-то того Ну к тому проходу мы уже здесь не пришли А вот он... а Там еще идет какой-то есть То есть у меня сейчас окно Потому что мне Ну, не надо. Пожалуйста, но ну, ты меня очень сильно пугаешь. Ой, Хима, ты что так пугаешь? Я буду сейчас что сейчас куда-нибудь пройду и все этого человечества. Я не знала, что там плохость не моя. Ничего не знаю. Так темно, тихо. Так темно, что это нереально. Чувствую. странно, так Я так полагаю, красный человек, у человек в красном плаще. Плащи, извиняюсь. не уйдет. На камуфляже под нос становится. Я не понимаю, парень, ты поешь или чё, или нет? я красный не ушёл, но просто... Можно я потом наберет завтра похожу в следующий раз, в следующей серии, потому что, блин, Вячеслав. А, дядя, можно мне пить. Ну, я буду Мне интересно, кто начал, человек в Давайте, пока я не закончила серию, размышляю. А я не знаю поэтому я вообще планирую заканчивать я не хочу затягивать серию я просто понимаю типа я это и раньше думала что есть моя очень длинная серия некоторых это просто скучно смотреть особенно когда у меня нет никакого юмора или харизмы или типа тихо дальше тихо всего но Странно, причем, знаете, тут такая пропасть, типа, не припомню, где-то есть конец, но при этом, будучи где-то внизу, мы этого не видели, хотя этого не Мы все понимаем, что в игру играет только Вижу, что это, я. Я, я, я чувствую, Пошла, не вижу вижу что-то это из коля. Прям ты ч кое-то, видимо, потребилось. На видно. Потому что не ночь. Стоп, мы могли. Не пройти уже. Смотрите, я поднимусь, и его там не будет. Я же сказала, ведь я себе вернусь, он появится. Но я не вернусь. Ты где просто встанешь? Ага, я потом не поднимусь. Я потом не поднимусь, кайф. Короче, знаете что? Давайте давать А давайте мы обследуем в следующей серии. Потому что я так захотела. Да. А, и в общем-то, если вам понравилось данное видео, а еще понравилось то, что я вообще сижу в темноте, и если вы хотите дальше райм то обязательно ставьте лайк И если вы не подписаны на этот новый канал то обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые а чтобы не пропускать новые видео поставьте колокольчик потому что я сейчас стараюсь возобновить активность и на этом все всем пока